Решим неравенство. Косинус t больше 12. второй. На единичной окружности отметим точки с абсциссой 12. вторая. Так как данное неравенство строгое, точки не закрашены. Так как данное неравенство содержит знак больше, выделим цветом правую из получившихся дуг. Назовем концы выделенной дуги, обойдя ее против часовой стрелки. Числа, удовлетворяющие неравенству. T больше чем минус 1 треть π и меньше, чем 1 треть π. являются решениями данного неравенства. Вспомним, что косинус периодическая функция с периодом 2π. Запишем ответ.